Я обращаюсь к Герману Грефу, Алексею Кудрину, Анатолию Чубайсу, Роману Абрамовичу, Михаилу Фридману, Петру Авину, Ко всем тем, кто знает меня и кого знаю я. Ребята, сейчас такое время, когда вы не должны... Пытаться проскочить между стройками. Или заявляйте свою позицию, или мы враги. Не обижайтесь.